Всем привет, с вами Ксю. Сегодня я вам расскажу, почему я не хожу в школу. Нет, у меня такого нет. Вообще никогда. Я учусь дома. Думаете, шучу? моя учеба. В то время, когда вы сидите в школе, я сижу за компьютером и тоже учусь. На переменах вы общаетесь друг с другом, а я могу заниматься чем хочу. Я учусь дома, потому что мы путешествуем и не могу долго ходить в школу. Думаете, дома лучше? У меня в классе на заочном отделении много одноклассников. Но я ни с кем не знакома и никогда их не встречала. Но то, что не нравится, потому что ни у кого спицать, например. Или, например, в переменах мне не с кем пообщаться, даже поиграть. Хотя минусов нет. Все время с родителями. Это класс. Я не могу сказать минусы. Так они все плюсы. Не надо каждый день вставать рано и идти в школу. Не надо собирать рюкзак. Я могу покушать, когда хочу. Закончится урок. Я иду, покушаю, попью. Я могу решать, когда мне учиться. Если мне нужен выходной... Мне не нужно ни у кого отпрашиваться. Но зато я могу учиться как три раза в неделю, так и семь. Учиться дома здорово. Ну и учиться в школе здорово. У вас есть в школе друзья. Я тоже хочу школу. Возьмите меня к себе в класс. Хм. Ладно, я шучу. Мне дома тоже хорошо. А вам нравится учиться в школе? Или вы хотели бы учиться дома? Напишите в комментариях, что хорошего в школе и что хорошего дома. Пока-пока! И не забудьте подписаться на канал.